Всех приветствую, вы попали на канал Акигай В этом видео мы с вами продолжим разбирать тему психологии В прошлом ролике мы с вами говорили о рыночных циклах, о бычьем и медвежьем рынке В этом видео мы с вами уже поговорим о финансовой грамотности То есть о том, как финансово грамотно подходить к инвестициям и спекуляциям на криптовалюте а я напоминаю, что у меня есть канал в Телеграме, ссылочка будет в описании Там я публикую анализ и все свои покупки по проекту Сейчас на рынке особо ничего не происходит, поэтому говорить особо нечего. И иногда в телеграм-канале я публикую посты с анализом. Даже не иногда стараюсь делать это каждый день. Поэтому подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Итак, давайте начнем. Всего у нас будет три пункта. Мы пойдем по порядку. С чего стоит начать, чтобы инвестировать в криптовалюту? Во-первых, у вас должен быть основной источник дохода. Во-вторых, вы должны откладывать с этого основного источника дохода какую-то часть каждый месяц. Я думаю, это всем известно. Теперь перейдем к самому важному. А большинство людей находится в затрудительном финансовом положении. И многие себя уже закопали глубоко в финансовую яму, из которой выбраться крайне сложно В надежде выбраться из этой финансовой ямы, они идут на криптовалютный рынок, чтобы получить здесь быструю прибыль То есть ими движет жадность и надежда И может быть после этой фразы у меня уменьшится количество просмотров, количество в принципе, просмотров во всей криптовалютной тематике Но тем не менее я скажу правду Те люди, которые приходят сюда, чтобы выбраться из финансовой ямы они в 99% случаев раскопают себя еще глубже. Инвестиции в таком затруднительном финансовом положении в криптовалюту равносильно тому, что если вам просто в этой яме дадут лопату, и вы будете сами себя копать еще глубже. Так вот, сначала выберитесь из этой финансовой ямы, а потом уже возвращайтесь в сферу трейдинга и криптовалют. А я вам гарантирую, что здесь вы не выберетесь из финансовой ямы. Это средство для увеличения капитала, который, естественно, уже есть. Можно найти гораздо менее рискованные источники дохода. И при этом вы будете там получать гарантированную прибыль в отличие от криптовалют вы можете а, заниматься инвестициями если даже у вас есть долги но только в том, в том случае если вы грамотно управляете своим капиталом то есть к примеру выделяете 60 процентов от всего вашего дохода на обязательные расходы которые у вас присутствуют далее 20 10-20 процентов вы покрываете на эти деньги долги еще 10 процентов вы оставляете чтобы откладывать на инвестиции То есть если вы с вашими долгами, ипотеками, кредитами Можете откладывать на инвестиции То пожалуйста инвестируйте Если вы не можете откладывать И вы находитесь в финансовой яме То лучше отсюда уходите Идем с вами дальше В прошлом видео мы с вами говорили Что нет смысла искать абсолютно одного рынка Поскольку оно никому не известно И даже если вы каким-то чудом а, Дождетесь на рынка И при этом закупитесь за всю котлету Криптовалюта может пойти еще дальше и вы получите второе дно в подарок, поэтому лучше всегда покупать постепенно. То есть вы постепенно откладываете от дохода и постепенно покупаете. Таким образом, ваш, ваш кэш держится все время на одном уровне. Следовательно, я рекомендую держать при любой рыночной ситуации как минимум 50% кэша. То есть даже если биткоин опустится на 14 тысяч у меня в том месте все равно будет 50% кэша, я никогда не буду заходить всей котлеты. это неграмотно. Смотрите, как вы знаете, я веду проект а, инвестирования 100$ долларов в криптовалюту каждый день, и мне частенько пишут такое, что если бы там у них было столько денег, они бы тоже могли каждый день докупать. Но смысл не в количестве, а в процентном соотношении. Я сделал даже отдельный пост в Телеграме. То есть вы можете полностью повторять мои действия, только инвестируя не 100 долларов, а, к примеру, 10 долларов каждый день. И даже если вдруг мой капитал полностью исчезнет, то я все равно от моего дохода выделяю 15% для инвестирования в криптовалюту. То есть я откладываю от моего дохода каждый месяц определенную часть. Таким образом мой кэш держится все время на одном уровне. Ну и, к примеру, для повторения моих действий, процентов соотношения, чтобы покупать ежедневно на... К примеру, 10 долларов вам понадобится откладывать 300$ долларов в месяц. Только хочу заметить, что это 15% от дохода. Вы можете выделять не 15%, а 30%. В таком случае минимальный заработок уже становится в 2 раза меньше. Минимальный основной источник дохода. То есть, чтобы откладывать 15% в месяц, инвестировать по 10 долларов каждый день, вам понадобится а, от, доход от 2000 долларов в месяц. Но при этом вы можете выделять не 15%, а 30%, что не сильно больше. В таком случае минимальный заработок уже становится в 2 раза меньше, то есть 1000 долларов. Все зависит от процентного соотношения. Но самое главное, что хочу подметить, это то, что я откладываю определенную часть от основного источника дохода и откладываю ее в кэш. То есть мой кэш все время держится на одном уровне. Итак, первый пункт. Это иметь основной источник дохода и постепенно откладывать, не быть финансовой яме. Второй пункт – это все время держать кэш на покупку, никогда не заходить всей котлетой. Теперь переходим к третьему пункту, самому важному. В прошлом видео мы с вами говорили, что криптовалюта имеет просто сумасшедший потенциал. И от таких процентах, которые сейчас можно сделать на криптовалюте, ранее в фондовом рынке и на валютных парах можно было только мечтать. Давайте я возьму пример на салане. Солану мы разбирали в прошлом видео. Но я затрону сейчас другую ее часть Смотрите, слева мы видим локальную коррекцию Я ее обозначу, она находится в данном месте Естественно, есть люди, которые покупали на этой коррекции Если бы они просто накапливали в этой коррекции, то их средняя цена была бы примерно на середине данного скопления Теперь давайте отметим расстояние от середины данного скопления до глобального максимума это у нас будет примерно 700-800%. Но это если мы зафиксируем прибыль в самой идеальной точке, чего, естественно, не будет. Мы будем фиксировать прибыль по целям. Давайте посмотрим, какие здесь были цели. Нарисую уровни Fibonacci по данной локальной коррекции. Смотрите, на уровне 1.618, золотого сечения мы могли зафиксировать первую часть. Следующий уровень – это уровень 2. Также мы могли бы зафиксировать часть. Следующий уровень это 2.272. Как раз таки данный уровень планачи стал для цены глобальным максимумом. В итоге в первом месте мы получили прибыль примерно 200-300%. Во второй точке мы получили прибыль 400%, а в третьей 500-600%. Не только покупать нужно постепенно, но и фиксировать прибыль также нужно постепенно. Поскольку при постепенном фиксировании прибыли вы поймаете хай рынка. Кстати, обратите внимание, что сейчас она дошла вновь до золотого сечения, только уже внутри тренда 0.618. И это у нас место как раз таки является серединой данного скопления. То есть это хорошее место для покупки. К чему я веду? Какой у нас здесь был риск менеджмент? То есть по целям мы могли бы получить 700-600%, то есть это 6-7 к 1. К примеру, если мы вложили здесь 100 долларов, то при полном скаме саланы мы могли бы потерять все 100 долларов, то есть 100%, а получить 700%, то есть 700%. Долларов. Это есть риск менеджмент. Соотношение там 7 к 1. То есть предполагаемая прибыль во много раз больше предполагаемого убытка. Мы можем взять абсолютно любую криптовалюту, и там будет такой же риск менеджмент. То есть у каждой монетки, у каждого токена есть сумасшедший потенциал. Естественно, она может заскамиться. То есть вы можете потерять все вложенные средства в данный альткоин. Но при этом вы можете получить сумасшедшую прибыль в этом соотношении. В связи с этим, поскольку мы уже закладываем а, в наш план действий вероятность полной потери средств, Какую часть нужно инвестировать? Нужно инвестировать ту часть, которую мы готовы потерять. Даже я немножко это перефразирую. Нужно инвестировать а, ту часть, которую мы даже не почувствуем, если потеряем. То есть давайте себе представим ситуацию, что если вся криптовалюта одновременно полностью скоманется, и вы потеряете абсолютно все инвестиции в криптовалюту, и после этого в вашей жизни абсолютно ничего не поменяется. То есть вы как жили, так и будете жить как раньше. Вот такую сумму нужно инвестировать, поскольку мы закладываем в наш план действий вероятность полной потери средств, в наш риск менеджмент, мы это уже закладываем изначально. В связи с этим я напоминаю про диверсификацию. То есть диверсифицировать свои активы нужно не только в криптовалюте, но и в других источниках. Например, в драгоценных металлах, в фондовом рынке и обычной валюте. К примеру, я держу 25% в драгоценных металлах, 20% в фондовом рынке, 25% в криптовалюте и 25% в валюте. А сейчас, скорее всего, в валюте у меня меньше средств стало, я давно не считал. Чуть позже я добавлю туда еще и недвижимость. То есть у меня по 20% будет в каждом источнике. Соответственно, от криптовалюты я потеряю там 20-25% от всего капитала. Естественно, это будет не очень приятно. Но я буду жить так же, как и раньше. То есть ничего в моей жизни не поменяется. И то 20%, процентов это довольно много. Некоторые криптовалюты инвестируют там 5%, 10%. Естественно, мы должны понимать цели инвестирования. То есть, допустим, драгоценный металл я инвестирую, чтобы сохранить свой капитал, поскольку там все более стабильно. В недвижимости та же самая ситуация. А в криптовалюту я инвестирую, чтобы получить а, большую прибыль и приумножить свой капитал. То есть я осознаю, что я могу полностью лишиться всех инвестиций в криптовалюту. Но при этом я уже заложил данный... Данную ситуацию в мой риск менеджмент Я могу потерять всего лишь 100% От вложений, а получить Во много раз больше Это и есть риск менеджмент И соответственно о менеджменте мы с вами уже поговорили Вы должны инвестировать только ту сумму, которую вы даже не почувствуете Если потеряете Это то, как поступаю лично я И это мои собственные финансовые решения У вас может быть по-другому, как хотите поступайте Вы можете со мной соглашаться или не соглашаться Лично я делаю именно так Плюс ко всему Довольно важный, скорее всего, психологический факт В том, что я никогда не рассматривал трейдинг инвестиций в качестве средства быстрого обогащения. То есть я просто от этого получаю удовольствие. Я искал здесь только удовольствие от процесса и свободу. То есть я кайфую от того, что я нахожусь в рынке. К примеру, когда падала луна, я просто прыгал от счастья, поскольку хоть что-то интересное на рынке происходит, когда цена стоит на одном месте, это скучно. А когда что-то интересное происходит, у меня сразу начинается радость. Поэтому даже если вся крипта скоманется, я получу от этого удовольствие, как бы странно это не звучало, поскольку я нахожусь здесь удовольствие от процесса, а не способ быстрого обогащения. Но при этом я подхожу к инвестициям и трейдингу разумно, поскольку я все-таки хочу приумножить свой капитал для каких-то конкретных целей. Вот эту вот последнюю мысль я говорю, потому что, как я уже сказал в начале, сюда большинство приходит, чтобы выбраться из финансовой ямы и быстро обогатиться. Я никогда этого не хотел, никогда не хотел быстрого обогащения, и, возможно, поэтому эмоции на меня действуют не так сильно, как на других. И я не, не совершаю каких-то необдуманных решений на текущей рыночной ситуации. Итак, пройдемся еще раз по пунктам. Первый пункт – это основной источник дохода и постепенное откладывание средств. Второй пункт – это Держать все время кэш Покупать и откладывать частями и так далее Третий пункт это риск менеджмент, мани менеджмент и диверсификация Вот это все лично я использую Пишите, друзья, в комментариях ваше мнение Как поступаете лично вы Пишите ваши решения, что вы об этом думаете и так далее Мне будет приятно почитать ваше мнение Ставьте этому видео лайк Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на Терем канал, Ссылочка будет в описании Нажимайте на колокольчик Всем желаю всего самого лучшего Всем профита, побеждайте и всем пока